Итак, всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Константин. У нас начинается конференция проекта King Profit сегодня 8.01.23. И очень хорошие новости, которые сделали. То есть, сейчас расскажу про обновления, которые у нас сегодня сделаны были и вчера, и над которыми на самом деле работали несколько дней. И сегодня все это доделалось. Потом расскажу про акцию, которая у нас скоро будет, потому что это очень такая акция, которую еще никогда никто не делал, ни в одном проекте, то есть в матричных проектах таких акций никогда не было. То есть, ну, в принципе, как и многое, то, что есть у нас на Кинге еще будет, не, нет ни в одном проекте, тем, тем более в матричном. И э, далее расскажем про маркетинг, у кого будут какие вопросы, это все обсудим. Но в принципе, в процессе, я думаю, показа новых вот этих нововведений, которые у нас есть, э, маркетинг также будет понятен. Так, сейчас покажу экран. Вот мы видим кабинет King Profit. Наталья, выключи, пожалуйста, микрофон. Чуть шуршит uh -huh. Заходим в белые фигуры и видим, что у нас появилась новая кнопка «Анализ структуры». То есть, если мы нажимаем на данную кнопку, мы видим, так, такие у нас менюшки есть. Где мы выбираем первое, вот белые фигуры и черные фигуры. Скажу сразу, что в белых семиместная матрица, в черных фигурах трехместная. И, вот, и правильно, он то четко вообще работает в черных фигурах, в белых семиместно не очень просматривается. Но тоже а, есть моменты, которые мы тоже можем там выяснить. В черных фигурах вообще все суперски работает. И после того, как мы выбрали черные фигуры, и тут еще есть выбор тарифов. То есть все тарифы, которые у нас есть, мы можем просмотреть. Ну, например, я хочу посмотреть в первом столе все места, у кого заполнено одно место из двух. То есть у кого-то одно заполнено, ну, есть те, которые два. Тоже хочу посмотреть, нажимаю одно место и уровень партнера, То есть вот здесь есть у меня 5 уровней, и я могу выбрать любой уровень, который мне нужен. То есть ну, мне интересен первая линия, в первую очередь, чтобы посмотреть, есть ли у них. И нажимаю поиск, и мне показывает, смотрите, вот у меня есть два э, аккаунта, которые в первом столе пешки, у них заполнено одно место. И я могу посмотреть. Я нажимаю правой кнопкой открыть в новой вкладке, чтобы это осталось у меня, и вижу, ага, то есть вот это место у меня а, закрыто на одну. То есть я хочу посмотреть, куда пойдет вот это вот место при закрытии с первого стола. Я нажимаю на глазок или в новом окне, или во втором, а, в этом же окне, и вижу, что... В пешке 2 то есть я вижу стол 2 пешка то есть во втором столе то место придет сюда и закроет вот этого человека я хочу посмотреть куда этот э, человек при закрытии так как у него одно место уже занялось моим кстати клоном а второе место еще не занялось, то есть он тоже с, э, может перейти в следующий стол и нажимаю на просмотр ну или в новом окне или в этом я вижу что придет под нее и соответственно я могу вычислять кто под кого переходит если она закроется я до бесконечности смогу смотреть вот смотрите это пешка третий стол если она закроется можно нажать на глазок то она переходит у нас уже в коня под наталью как раз это приличница. Да, Наталья, если закроет два этих места, куда перейдет дальше? Она перейдет в конь второй стол под Вику. А Вика куда перейдет? Перейдет в третий стол вот, под Косло. И вот так мы можем все смотреть. Дальше переходим на слона, пошел слон. То есть до бесконечности пока до самого конца мы не дойдем. Можем смотреть, кто куда идет и так далее. Вот, кстати, слон третий, Антник. Вот тоже все знакомые лица. Вот ладья пошел вот ладь, под ладью, под рыбака. Ну и вот так далее. То есть кто под кого будет идти при закрытии данного места, мы все это можем посмотреть в любом столе любого человека, любого партнера, а мы можем просмотреть, кто куда пойдет. И, соответственно, если нам выгодно становится, то есть мы заходим назад, вернемся, то есть если нам выгодно закрыть, любого человека вот этого например тоже также мы можем посмотреть я смотрел а, верхнего смотрю там что у меня получается так ага, вот у него закрыто одно место также вы видите я нажимаю глазок и вижу что он пойдет под венеру во второй стол а, а в третий стол венера под кого пойдет тоже вижу а, подговоры пойдет ну, то есть я все могу просмотреть, кто куда пойдет при закрытии того вот этого одного места. Также я могу посмотреть то же самое сделать в любом абсолютно столе, который мне нужен. То есть здесь я могу первый уровень, могу сделать всех вообще в моей структуре, посмотреть сразу все уровни, все пять уровней, которые у меня есть в пешке первом столе с одним закрытым местом. Нажимаю поиск. И вот выходит у меня целый список, который в моей структуре есть с одним закрытым местом в первом столе, который при закрытии переходит во второй стол. И тут я могу всех просматривать, кто куда пойдет, как что будет происходить. И если я найду вариант, который выгоден мне, то в этом случае я закрываю там или клонами, или как, как угодно. То есть в той же пешке мы получаем там сколько с одного места. 10 по моему долларов а со второго 15 ну и плюс клоны там реферальные а, пешки мы получаем 5 долларов 20 долларов перекидывает нас на коня но ну, это один раз да это да? ну 10 и 15 и плюс там, да, клоны да, да, белые, да. Черные, там да, и планы белый черным там реферальные. Да, да. ну вот я про это говорю то есть я буду смотреть, по сути, если мне выгодно, я закрываю. То есть если в первом столе занято одно место, и получается такая ситуация, что он переходит во второй, где тоже одно место занято, он, соответственно, закрывается и идет под меня, то мне, конечно же, это выгодно, потому что я вкладываю всего лишь 5 долларов, а получаю 10 долларов, и плюс склоны еще получаю. И далее, друзья мы будем делать еще такую вещь, то есть в этом же анализе структуры, и также будем оповещение делать, там, может, через бота, через нашего какого-то, чтобы, если система будет просматривать вашу структуру, и если будут такие комбинации, которые будут создав... получать вам выгоду, то есть, например, вы покупаете склона за 5, а закрываете у себя там за... 10 получается, да, и плюс там клонов. Но это же, конечно, выгодно. Положил 5, получил 10. То система вам будет выдавать такие комбинации. Я думаю, сначала мы сделаем кнопку, где можно будет нажать «Просмотреть комбинации». И он будет также выводить комбинации, какие у нас на данный момент есть. Вот. Ну и далее, может, если получится выдавать... Ну, я думаю, по-любому получится скидывать там в Telegram через бота Эту информацию, что есть э, комбинация. Но ну, будет и на сайте, и через бот, но ну, в дальнейшем. Чтобы э, те даже, кто не разбирается в маркетинге, им просто показывало, что вот кнопку нажмите вот сюда, э, купить за 5. Просто у него даже купить за 5, поставить кнопку. Он нажимает купить за 5. У него бах баланс 10. Вот. Купить за 5 еще раз, у нее еще 15 упало. он ничего не понимает, просто покупает. Э, за 5, а получает 10. Он думает, ё что такое прикольный Ну, понятно, что любой человек может это понять. <laughs> ну, даже так я имею в виду, что даже такой человек разберется. И, соответственно, здесь мы выбираем любое, что мы хотим. Например, пешка, второй стол, конь, а, давайте второй стол посмотрю. У всех моих партнеров если у кого-то такие места? Тоже есть, видите, три места. Тут уже во втором столе, и это как бы поинтересней. Можно также посмотреть. Открываю на вкладке. И вот вижу, ага, во втором столе, значит, он идет уже в третий стол, соответственно. И, значит, я нажимаю посмотреть и вижу, что да, вот по Светлану. Да, вот. это Светлан. моя, моя лестница. Ага, ну, ну вот. То есть оно, я говорю, и видно, что закрывается, то есть вот уже один вариант у вас есть, что ваша личница получит деньги, там второй, посмотрим, ага, и это под кого пойдет, вот второе место, кстати, закрывается, и соответственно она получит, то есть ей выгодно и вот она должна, в принципе, смотреть, кого поставить ей вот туда. Как, ну, даже клон она туда ставит, например, и больше зарабатывает. Ну, то есть, если под нее идут какие-то места... Кстати, в обратную сторону тоже можно сделать будет потом. Ну, то есть, человек просматривает, какие места идут, которые его закрывают. Вообще, какими видите, с одним местом занятыми. Ну, мы и так можем, конечно, просмотреть, не такое большое количество, но потом мы и так сделаем еще. Ну, и, соответственно, мы всю эту информацию можем узнать, от кого кто идет. И вот я смотрю, нет ли выгоды, что пойдет под меня, под мой аккаунт какой-то. Ну, видите, пока нет. Еще, еще мы сделаем в скором времени, точно не могу сказать когда, но я думаю в этом месяце, сделаем у каждого пользователя будет профиль, то есть его личная страница, на которой будет вся информация об этом пользователе. То есть имя там, если он указал, там сколько он заработал, даже будем указывать, все его контакты, которые у этого, этого человека, который он указал, и всех его спонсоров, до да, пяти уровней. То есть чтобы... Любой человек мог узнать, кто у кого спонсор, связаться с этими людьми было удобно. И здесь добавим еще такую кнопочку «Профиль». Или, может быть, сделаем логин. Ну, не знаю, добавим, скорее всего, «Профиль» кнопку. Или, может, на кружке нас сделаем активный, чтобы нажимаешь, и открывалось в новом окне профиль вот этого человека. И мы могли с ним связаться. То есть, если нам выгодно, мы закрываем, например, его, или когда он закрывается, переходит, нас закрывает. Если такая ситуация есть, то мне выгодно с ним связаться, помочь ему что-то сделать, возможно, и чтобы он закрылся и перешел на выгодную мне позицию. Соответственно, это очень интересно. То есть, теперь мы можем делать ну вообще все, просматривать структуру полностью, смотреть где какие у нас выгодные места в нашей структуре и можем выбирать уровни или на выбор, или по заполнению и все просматривать и можем делать деньги практически с воздуха то есть если выгодные позиции уже есть на данный момент, мы просто просматриваем это, покупаем и зарабатываем мгновенно. В дальнейшем я еще раз повторяю то мы сделаем еще дополнение к этой штуке, чтобы мы могли просматривать в разных вариантах. Вот эти вот, которые выходят, они будут также в списке, варианты сразу прорабатывать будет их система, и, соответственно, мы будем за счет этого зарабатывать, нажимая просто кнопочки. И второй момент, что мы зарабатываем, конечно же, с привлечения людей, не только на вот этот заработок в маркетинге, потому что... Но заработок в маркетинге, он очень крутой. У нас два очень крутых маркетинга, в которых можно зарабатывать. Но мы также приглашаем на наши инструменты, которые у нас есть, то есть наши продукты. Один из основных продуктов – это конструктор ботов. На данный момент, потому что в дальнейшем продукты будут увеличиваться постоянно, постоянно, постоянно, новые, новые, новые. Но на данный момент очень-очень крутой конструктор ботов, который помогает вам создать бота на любой ваш проект, на любой ваш бизнес, на каждый проект, бот-визитку или, может быть, какой-то... Бот там с информацией какой-то. Ну, в общем, по любому направлению вы можете создать а, бота. И а, самое основное, то что мы не только получаем этого бота, где человек может найти всю информацию о том, которую мы разместим, а, он всю информацию там, о проекте или что нам нужно, он все узнает, потому что а, в любом конструкторе, вы сможете, ну, в любом боте с помощью конструктора вы сможете добавить любые кнопки, любую информацию, ссылки на видео, ссылки на регистрацию, контакты, там, описание, что хотите, то есть бесконечно. Это простой бот, есть еще сложнее, просто кнопок не ограничено, эти кнопки могут быть меню, в которых свои кнопки уже есть, и таких меню вы можете создавать бесконечное количество, и любой сложности делать этого бота но у нас у нас только эксклюзивно в king profite есть еще такая возможность как копирование бота то есть нигде их вообще в интернете нет я могу поделиться любым ботом скинуть ссылку человеку и этот человек сможет скопировать данного бота кстати по этой теме тоже у нас будет нововведение они уже внесены список на уведении вот здесь появится кнопочка, такая зелененькая, вот здесь создать, а будет кнопочка скопировать. То есть человек, нажав на данную кнопку, вставляет ID э, того бота, который хочет скопировать, и нажимает на кнопку, далее его переводит уже, э, чтобы он ставил свой логин и свой токен от бота, который будет скопирован. Он нажимает далее, и все, его, его бот готов. Это первый момент. И еще будет момент, что любой пользователь а, сможет добавить своего бота а, в список а, ботов. То есть будет список а, такой уже готовых ботов, которые люди разрешают скопировать другим пользователям. И... Они вносят его в список. Какая польза будет от того, что вы выставите свой бот в данный список? То есть, когда вы будете выставлять, вы будете писать ссылку над вашего бота, вставлять. Потом описание, что для чего, про что этот бот и так далее. И ссылку на копирование туда также будете вставлять. И, соответственно, люди будут видеть это, о чем этот бот. И чтобы посмотреть, что в нем внутри, хотят ли они его скопировать или нет, они будут в него заходить. Соответственно, они будут становиться вашими подписчиками данного бота. И э, кто-то из них может подключиться с вашей рассылки к тому, чему вы хотите. Кто-то отпишется, кто-то не отпишется, но э, это выгода. То есть таким образом вы сможете еще увеличивать вашу подписную базу с помощью этого. Поэтому хорошие боты, там еще, может, оценки какие-то, там еще что-то добавим. Ну, лайк, дизлайк, что-то типа того, чтобы люди, кто поставил лайк, то есть дизлайк, что хороший, плохой, ну, что не знаю, посмотрим. Ну, то есть в любом случае сначала у нас будет весь список, где любой человек, ну, тоже здесь кнопочку поставим, и, соответственно, человек сможет зайти, посмотреть предлагаемых ботов и скопировать данного бота буквально за 2 минуты. Потому что это настолько быстро. То есть, потом зайти в конструктор, удалить ненужное, поменять ссылки на свои какие-то, да, то есть, просмотреть, что тут связь со мной, а поменять, поставить свою связь и так далее. Все вот это, что нужно поменять, поменял, ссылки вот какие-то на свои поставил, и бот готов все его осталось только оплатить бот у нас стоит 5 долларов за 6 месяцев то есть это меньше чем 1 доллар в месяц то есть это большая халява и как раз 5 долларов вот эти они платятся с рекламного баланса то есть все услуги у нас оплачиваются с рекламного баланса у нас есть два баланса основной баланс и рекламный баланс и если вы пополнили через финансы, через помощь помощью с помощью Perfect Money свой баланс, вы все равно не сможете сделать бота, потому что а, все рекламные услуги и все услуги у нас делаются с рекламного баланса. А чтобы получить рекламный баланс, вы его можете получить через покупку а, фигур, то есть через белые или через черные фигуры. Если вам нужно 5 долларов, покупайте за 5 долларов вам нужно там, дороже 20 долларов, пожалуйста, или, кстати, там, 60 долларов, или вам можете 10 раз по 5 купить. То есть это а, на выбор любого человека. И, соответственно, вы можете пополнять свой рекламный баланс а, сколько угодно на ту сумму, которая вам необходима для покупки услуг. На данный момент еще два дня будут идти акции, когда... Вы получаете, не вы, а все получают одного бота бесплатно, и чтобы его получить, вы должны зарегистрироваться, создать бота какого-то, то есть если вы создаете, он у вас не оплачен, он уже готов, например, вы скопировали. После этого пишите в поддержку King Profit на Telegram и получаете 5 долларов на рекламный баланс и можете оплатить данного бота. И все, он начинает у вас работать, и теперь все люди, кто будут заходить на данного бота, они будут становиться вашими подписчиками, они посмотрят всю информацию, вы увидите их контакты, кто заходил сегодня, время, когда заходил, сможете им написать, если вам нужно. То есть человек заинтересовался, можно ему написать, пообщаться и, соответственно, доработать, чтобы он в каком-то вашем направлении что-то купил, оплатил или что-то сделал. Это в личку. есть возможность делать рассылки. То есть, если вы хотите, чтобы все пользователи, кто заходил в данного бота, вы нажим... получили письмо, какое-то рассылку, нажимаете кнопку рассылка и, соответственно, создать рассылку и вставляете любой текст и когда вы хотите отправить, ну хотите сейчас или там через любое время, ну сразу, например, и нажимаете кнопку отправить. Данная рассылка приходит за буквально несколько секунд уже пользователям. То есть если 200 пользователей, она придет, ну, может быть, минуты за две полностью всем до 200 пользователям. То есть это мгновенная рассылка, которая работает очень быстро. Может, и за минуту все придет, потому что бывает через 10 секунд приходят письма мне, которые я подписан на на своего же бота. То есть очень быстро. И, соответственно, мы увидим тут также статистику, что новых у нас, и все остальное. Сколько отписалось. Ну, вы заблокировали бота, это отписались, по сути, от вашего бота. Соответственно, могу прикинуть, что здесь у меня 202 человека в данном боте, те, кто получит данную рассылку. И также есть еще у нас серия писем, где вы можете создать серию писем, и эта серия писем будет приходить автоматически. То есть всем, кто новички зашли, они получают данную серию писем так, как вы ее настроите. Например, если я вставил, хочу, чтобы она отправлялась через 6 часов, через 12 часов. Вот та у меня отправляется через 10 минут, а эту хочу пусть через 12 часов. Или дни я добавляю здесь, дни, и выставляю часы. Нажимаю кнопку «Отправить» и, соответственно, получаю уже два письма, которые у, меня будут, которые у меня будут отправляться автоматически. Я вижу, что это через 10 минут, а это через 12 часов. То есть все новички, кто зашли сегодня, они, через, вот они, они получили первое письмо и получат второе теперь, с данного момента. То есть автоматический, автоматическая воронка, где увидите все контакты, это, по сути, ваш сайт, который находится в боте, вся ваша информация, и функции намного больше, чем у сайта, потому что в сайте такого нет. Да? То есть вы не видите всех клиентов, их данных, и можете с ним связаться. В сайте такого нет, и пока они не зарегистрируются. А здесь вы видите абсолютно всех, у кого есть логин в Телеграме. Также есть у нас на данный момент рекламная лента, где за 5 долларов вы можете добавить любое ваше рекламное сообщение и потом за доллар поднимать его вверх по этой ленте. Те пользователи, которые у нас есть, просматривают данную ленту и кого-то может заинтересовать данная какая-то реклама, данный проект, вы сможете зайти в него и, соответственно, поставить свою какую-то рекламу и также еще у нас есть баннерная реклама которая стоит 2 доллара вы можете добавить свой баннер или тизер вставляете ссылку перехода куда будет переходить выбирайте файл либо если вы не будете выбирать файл у вас нет файла баннера вы можете просто рекламный текст вот этот написать и этот текст будет показываться вместо баннера три нажатия на которые будет переходить на данную ссылку. Эти продукты у нас уже есть. И следующий продукт, который у нас будет, это будет программа RoboSender. Это очень мощная программа, которая Кингу даст очень хорошие, большие возможности, так как появится еще у нас одно меню «Заказать рассылки», Inviting, то есть «Заказать рекламу». То есть наш проект начнет давать рекламные возможности абсолютно для всех, по всем любым их проектам. Любой человек может, сможет зайти, нажать, например, заказать рассылку на там, инвесторов или на матричников, или загрузить свой какой-то список которые он конкретно хочет, или выбрать уже из готовых списков, которые уже есть, существует. То есть человек сможет а, заказать рассылку своих каких-то текстов тоже, которые будут разосланы а, тем, кому он захочет. Через сначала будет только Telegram, а, то есть начало программы будет только Telegram, а далее мы будем добавлять и другие, такие как WhatsApp, Viber. ВК и те, которые нам будут интересны, то есть которых трафик будет лучше. А трафик у нас всегда будет очень хороший, так как у нас дело в том, что у нас будет это все делать программа, и там не будет человеческого фактора. Если человек заказал рассылку или инвайтинг в группу, соответственно, но он получит качественную инвайтинг именно тем людям, которых он захотел, то есть живым людям, без ботов, и это все будет контролировать программа. И, соответственно, у нас уже будут люди, которые будут заказывать рекламу на все их проекты, которые у них есть, и на тех людей, кого они хотят, и она, соответственно, будет платно. А также будут люди, которые зарегистрировались у нас в King Profit, они смогут бесплатно установить программу RoboSender и с помощью нее зарабатывать деньги, то есть подключать аккаунты, купленные или созданные ими. Они будут подключать аккаунты к этой программе и за рассылку тех сообщений, которые у нас будут проходить и всякой другой информации, там инвайтинга, они будут зарабатывать с помощью этого деньги. То есть заработок сможет, может быть с 10 аккаунтов и 500 рублей в день. То есть подключить там 20 можно и 30 – это не проблема. И, соответственно, они могут давать очень хорошие деньги, опять же, да, при условии, что у нас будет достаточное количество рекламодателей. Но рекламодатели у нас в любом случае будут расти всегда, потому что качество нашего трафика, оно будет очень хорошее. И оно не будет ухудшаться, уменьшаться, потому что это все, опять же, повторюсь, контролирует программы, и нет человеческого фактора. То есть это очень важно. И будет, будет еще третья категория людей, которые будут использовать программу RoboSender уже для своих рассылок, подключать свои аккаунты, и ну, подключать свои аккаунты, делать свои рассылки, свой инвайтинг, все, что они хотят, то есть для своих каких-то проектов, то есть теми аккаунтами, которые они подключили, они для таких людей программа будет стоить какое-то количество денег, пока неизвестно какое, но я думаю, примерно 10 долларов в месяц. То есть они заплатили 10 долларов и могут рассылать свое, добавлять свое, то есть подключать там и так далее и так далее но ну, у них также останется сделать э, любой из их аккаунтов рекламным и зарабатывать также за счет чужой рекламы которую люди заказывают и последнее наверное, не буду за... конкретно маркетинг рассказывать да, про маркетинг у нас бывают конкретно по маркетингу школы и вы сможете посмотреть в записи. А еще скажу про акцию. То есть акцию, которая у нас будет в черных фигурах. Эта акция очень классная. И она запустится у нас, ну, может быть, завтра или послезавтра. То есть вот прямо в ближайшие дни, как мы ее только технически сделаем, сразу мы ее запустим. На коне. Любой пользователь. В чем суть акции? На коне. Любой пользователь сможет приобрести места не по 20 долларов, как они стоят по маркетингу. То есть, они стоят по маркетингу 20 долларов, потому что при закрытии двух этих мест 20 и 20, 40 долларов переходят на стол 2. То есть, 40 долларов переходят, поэтому этой 20 и стоит. Так вот, в нашем проекте будет Такая акция, что любой пользователь, кто приобретает одно место конь по сумме 20 долларов по полной стоимости, ему будет даваться возможность купить еще два коня, но уже не по 20 долларов, а по 15 долларов. То есть и эти 10 долларов, которые данного пользователя получаются в плюсе, да, эти 10 долларов оплачивает проект. Вот, оплачивает King Profit и а, эта акция будет не до бесконечности. Она будет на, на первый вариант, на эту акцию будет выдано 1000 долларов. И данная сумма, а, вы ее также сможете видеть, сколько конкретно на данный момент осталось а, денег а, по этой акции. Соответственно... А, Любой пользователь может ей, сможет ей воспользоваться до тех пор, пока не закончатся деньги на данном счете. И еще момент. Один пользователь может покупать только три места. То есть не до бесконечности закинуть и весь банк вытащить. То есть а только по три места. И, соответственно, если вы купили три места, то у вас... Ну, не обязательно друг по другу, можете где угодно их покупать, то есть не обязательно прям треугольники, вы можете там переходить, выбирать, где хотите покупать, вот, но все, конечно же, скорее всего, будут закрывать свои аккаунты, если у них нет людей, их личников с одним закрытым местом, да, одно место закрыто, второе нет. Это единственный момент. Ну, скорее всего, все будут брать треугольники, соответственно, ваше... Место основное, оно перейдет во второй стол, и кто-то с этого денег заработает плюсом. То есть, плюс к этому движению, то есть, будет движение, опять дополнительное движение, которое принесет очень хорошие деньги и протолкнет кого-то на третий стол, где у нас уже выплаты, где у нас уже клоны, где у нас заработок, то есть... Очень хорошие деньги. И а, данную акцию мы сделаем, я думаю, вот в ближайшие дни, а, как только это запустится. И плюс вы увидите а, здесь ленту, она будет на всех страницах, вот где-то здесь сверху. А, или здесь, может, и сверху. Ну, не знаю, где сделают, а где мы сможем видеть всех людей, а, кто получает по маркетингу, кто зарабатывает деньги. То есть их и реферальные вознаграждения. На данный момент, я думаю, примерно все вкратце объяснил, что на данный момент у нас есть уже, и что будет примерно. Но скажу вкратце, что мы будем делать все, чтобы у нас большое количество услуг делала огромное количество денег именно по нашим маркетингам. чем больше услуг у нас будет тем соответственно матричный вот этот партнерский маркетинг будет двигаться все быстрее и быстрее и в отличие от всех других проектов матричных которые были я думаю что будут но посмотрим там про будущее конечно сложнее говорить ну что что есть на данный момент у нас маркетинг двигается за счет наших услуг, то есть не за счет того, что, ну, не только за счет того, что человек заходит, именно хочет зарабатывать, как во всех маточных маркетингах, то, что у нас в любом случае человек далее будет покупать услуги и за счет этого в том числе будет двигаться Uh, вот этот маркетинг, партнерская программа. Ну, скажем, на примере uh, конструктора ботов. Если ваш личник uh, купил бота, начал его качать, раскачивать, у него там подписчиков уже там пусть 200, пусть 500, то есть, ну даже пусть 200, к примеру, он за полгода набрал или там 100 даже, неважно, главное какое-то количество, то он, и через полгода у него закончился данный бот, и перестал он перестал иметь возможность делать рассылки конструктора ничего не работает он захочет его продлить он чтобы его продлить надо 5 долларов а как получить эти 5 долларов надо купить белые или черные фигуры он покупает да эти 5 долларов там не знаю в белых фигурах например да и вы получаете реферальное вознаграждение сразу с него полтора доллара на данный момент полтора доллара потом чуть-чуть будет изменение в дальнейшем, кстати, хотел также затронуть этот момент. Я думаю, тоже за этот месяц мы в конце месяца, я думаю, уже сделаем то, что у нас будет не одноуровневая и двухуровневая партнерская программа в ли, линейная, а семиуровневая, то есть вы будете зарабатывать со всех ваших уровней, которые есть под вами. То есть вот здесь у меня показывает 5 уровней, а будет 7 уровней но а, фишка то что с первой линии а, вот как здесь 30 процентов белых фигурах она остается то есть только будет не 30 процентов а 20 процентов а будет все равно пригласителю за первую линию а остальные там по копейкам по 10 центов по 5 центов на вот эти все уровни но за счет количества и за счет глубины то что в семи уровнях можно набрать очень большое количество людей, так как первая не ограничена, вторая не ограничена, и она может там по-разному строиться, но она может у вас расти и 100, и 500, и 1000, и больше человек. Если с 1000 человек по 10 центов заработать, только с пешки, я вот сейчас говорю, только с пешки, там это 10 центов. С коня там уже 40 центов и так далее. Там идет, если уж там с короля, там уже доллары, 20 долларов примерно, да, будет, то по копеечке можно набрать хорошие деньги. С тысячи человек по там даже 10, этих 10 центов это 100 долларов. Тоже приятно, там, с, с того же коня уже 400 долларов, а дальше уже там вообще хорошие деньги можно заработать. То есть это еще дополнительные, дополнительное улучшение, которое мы который мы получим. Также в черных фигурах будет на три уровня основные деньги распределяться, то есть первый, второй, третий, а остальные четыре уровня тоже там по каким-то копейкам, там, несущественным, ну как несущественным, тут потому что реферальные вознаграждения у нас посерьезнее, то есть у нас 100% распределяется не полтора не доллара, как в белых фигурах спешки, а 5 долларов. То есть, соответственно, тут тоже немаленькие денежки распределяются 100% от суммы входа, от 5 долларов. Поэтому там тоже мы будем зарабатывать хорошие деньги. Поэтому выгодно строить команду, строить структуру в глубину. То есть вы будете зарабатывать и с маркетинга, и с линейной программы. И плюс у нас будет все больше и больше разных продуктов возможностей, которые будут притягивать людей, неважно, в каком проекте он находится, неважно, чем он занимается, он будет заходить что-то, заказывать какие-то услуги, и вы с этих услуг будете зарабатывать деньги. И также, последнее, что хочу добавить, есть у нас меню доли. В этом меню вы можете купить долю от данной программы, от заработка, от 50% от заработка программы RoboSender. Они будут распределяться среди 100 дольщиков, которые купят долю. Одна доля стоит 100 долларов. И когда мы уже распродадим все доли, будет возможность продавать доли по любой цене, которую вы хотите. То есть вы можете купить сейчас за 100, и сразу, как будет возможность продавать, выставить ее за 200, например. И уже другие пользователи смогут у вас купить ее за 200, соответственно, вы заработаете плюс 100 долларов. Но тогда вы потеряете уже доход, который они будут получать, ежемесячный доход от заработка данной, данной программы. То есть от 50% заработка программы будет распределяться за счет программы, которая идет, там два дохода, там есть инструкция, посмотрите, про что это там, как идет доход, с чего доход, и так далее более подробно. И, соответственно, вы можете также с этого зарабатывать то есть просто инвестировав и сидеть как бы на пассиве программа уже должна быть готова первая версия в конце этого месяца и мы будем уже ее тестировать и так далее запускать поэтому уже в принципе недолго осталось и Долей там тоже мало осталось уже. Не так тоже много. Ну, не, не много, не мало. Там 35, по-моему, дали 36. Вот вчера тоже партнер покупал одну долю у меня в первую линии. Вот, ну, в принципе, вот. все сказал. Давайте теперь вопросы. Кто что хочет, может добавить. Или давайте скажите свое мнение какой-то проекте. И вообще, чтобы, потому что мы записываем, что вы думаете о проекте. Такие результаты везде? у вас включен микрофон? что-то сказать? Я не слышу ничего. Я выключу пока микрофон кто-то хочет сказать что-то о проекте добавить свое да что говорит проект шикарный во-первых на рынке интернета нет э, такой э, минимальной цены на наши конструкторы ботов тем более это не просто конструктор ботов это еще плюс ко всему же еще и рассылщик это из серии писем но это в общем уникальные такой вот инструмент довольно-таки интересный. Да и реклама, я не сказала бы, что дорого, 5 долларов за рекламную ленту навсегда, я бы не сказала, что это дорого. Обычно э, во всех рекламных сервисах э, деньги отдал, и как это сработает реклама, неизвестно. У нас же за эти же самые деньги, что вы рекламируете, мы еще и становимся в матрицу. Да, кто пришел на рекламу, может и вообще ничего не делать в матрице. Рано или поздно вы увидите деньги, и вы поймете, что здесь, оказывается, живут деньги, да еще и деньги большие. Начнете работать. Хорошо, пришли в проект, пользоваться рекламными инструментами, прекрасно. Пришли за деньгами, значит, приглашаем людей, зарабатываем деньги. В общем, кинг-профит это то место, куда пришел. И где застрял, застрял надолго. Почему? Потому что белый маркетинг нам позволяет что? Зарабатывать небольшие суммы, но каждый день на хлебушек и молочко. А вот черный маркетинг нам позволяет уже заработать на баночку и корки и на большие прихоти, потому что там побольше деньги. Да и скоростной маркетинг все-таки. Поэтому не работать здесь, ну это просто глупо. А и еще так, вот, случае, Наталья, моего... скажите, пожалуйста... А тут человек в чате спрашивает, о черный в третьем столе закрылось левое место, но по маркетингу пришло 5 долларов, а не 10, в чем может быть причина? А вот это, черных, ну, то, что переходы, черных, да, сделали мы, объявите, а, я, я не знаю, вы уже говорили, но просто человек, наверное, не знает. Да. Э, в пешке, э, да, когда закрывается в пешке левое плечо, мы зарабатываем 5 долларов. А 5 долларов у нас уходит в резерв. Почему? Потому что когда приходит второй человек, у нас там он, э, на вывод должно быть 15 долларов и плюс 5, которые заморожены. В сумме 20 долларов прокупают вам следующий стол, стол коня. Но это только один раз. Все остальные клоны вам приносят уже левое плечо 10 долларов, правое плечо 15 долларов, то есть 25 долларов. Один раз, только первое место. Если у вас не прокуплен заранее стол коня, то у вас удерживаются эти деньги, и вы получаете за пешку 5 долларов. Если у вас уже куплен и пешка, и стол, значит за пешку вы зарабатываете 25 долларов за, за, по закрытию третьего стола. А в коне уже собираются денежки. 40 долларов вы, по-моему, получаете на руки. А за 60 долларов вам прокупается уже фигурка слон. А на втором круге, когда уже ваш клон идет, то тогда клон на коне приносит вам постоянно по 100 долларов, плюс клон в белый маркетинг за 20 долларов, и плюс клон в черный маркетинг за 20 долларов. И вот так ну, вот вы общем, работаете. Да, как бы во всех столах мы сделаем еще новые слайды в ближайшее время. Ну, исправим старые и покажем, как там все происходит. То есть, вкратце, если рассказать, что вот сказал, то есть идет одно место у нас до короля, так же, как у нас идет в белом маркетинге, одно место до короля пробивается, переходит. А все остальные ваши места, сколько их было, хоть 500, хоть 1000, они уже сразу зарабатывают деньги и никуда не переходят, спешки они никогда не перейдут, и они, и также все остальные никогда не перейдут уже дальше. То есть, они только вывод, вывод, вывод, вывод. Но одно место у вас должно дойти до короля, чтобы вы уже смогли заработать тысяч долларов на выводе. То есть можно с одной пешки с 5 долларов при активной работе и при переливах еще дополнительных можно пройти за там кого-то 3 месяца, пусть там до короля и заработать 75 тысяч долларов, пусть даже за полгода. Если вы этот путь пройдете, вы заработаете уже только в черном маркетинге более 10 тысяч долларов. там Тысяч 10 минимум, там 1 с 800 или 1 с сколько-то там минимум. Но так как можно это много раз, то есть, соответственно, много раз вы сможете заработать. Там можно и 20 тысяч и более. И, соответственно, Особенно по маркетингу вы, мы да, проведем обед а приглашать, вы, потому что еще реферальные, да, да еще реферальные 7 уровней одновременно уровней. в белом и в черном маркетинге. И это, это на одних реферальных можно заработать очень хорошо. Но представьте себе, ваш приглашенный э, зашел в кор... закрыл короля, вы получили 300 долларов реферальных по белому маркетингу, 300 долларов по ре... реферальных по черному маркетингу. С одного партнера вы заработали уже 600 долларов. Скажите, где в каком проекте вы можете иметь такие огромные суммы реферальных? Не знаю, где. Сложно сказать, где вы такие суммы можете иметь. Поэтому приглашать Но... сюда очень выгодно. Приглашать очень выгодно, да, и мы проводим школы раз в неделю, как минимум один раз по трафику, где даем рекомендации, что нужно делать, как нужно делать, какие-то варианты, как можно приглашать как нужно приглашать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы у вас получалось. Когда у нас появится программа, будет это еще проще, потому что у нас будет, по сути, вы создали, например, своего бота или даже бота не обязательно создавать ссылку. У вас у каждого есть ссылка ваша реферальная, которая находится в панели управления. Вы можете ее скопировать и они они зарегистрируется он соответственно в вашей команде окажется ну, в первой вашей линии и когда у нас будет программа и возможность заказа тех же самых рассылок то можно будет делать заказ рассылок сразу на вашу реферальную ссылку ну то есть какой-то рекламный текст вы прям положили там 10 долларов например заказали рассылку там на какое-то количество людей из матричных проектов. ну к примеру эта рассылка прошла вы получили рефералов ну конечно через бот лучше это делать почему потому что все кто в него зайдет поинтересоваться вы увидите их логины значит они уже поинтересовались даже если они не зарегистрировались в самом проекте и соответственно мы будем вообще не зависеть ни от кого и базы вот эти которые мы будем загружать они тоже будут огромные. и соответственно эффект, эффект будет всегда постоянно хорошим и вообще не будем зависеть ни от кого и не нужны нам будут никакие другие рекламные какие-то сервисы, проекты искать где-то трафик, у нас трафик будет внутри системы и с помощью этого трафика мы также сможем приглашать на себя же и соответственно за счет этого развиваться поэтому все будет супер Давайте, кто хочет еще добавить, может быть, вот Анна может что-то хочет добавить. Или кто еще хочет добавить? Да, что могу сказать, Константин, Наталья. Просто супер. На самом деле, программа очень хорошая. Здесь можно зарабатывать и зарабатывать. Как я уже сказала, если каждый из нас каждую неделю сами смотрим уже есть да вот этот то что мы можем мониторить площадки мониторим смотрим где нужна помощь, где кому можно купить чтобы цепочки пошли тем более цепочки я даже не знал что до конца идет цепочки это вообще уже супер до конца идет смотрим выгодно нам невыгодно покупаем и при этом мы помогаем нашим партнерам плюс еще рекламный то что на самом деле рек... Главный сервис, это, да, сейчас идут работы, но на самом деле это будет самый, самая такая хорошая площадка, где предлагают такие сервисы, да, такие услуги. А, что помесь, а мы, нужно работать и приглашать. Больше не... ничего не могу сказать. И еще раз повторяюсь, может быть, кто-то не услышал. Хочу поблагодарить Константином, Наталью, хочу поблагодарить нашим программистам, которые за короткие сроки, хотя у нас праздники были, они наши задачи выполнили и выполняют до сих пор. Поэтому большое вам всем спасибо. А партнерам только за работу. Зарабатывайте, приглашайте и рекламируйте. И King и свои проекты. Это не секрет, что каждый из вас на разных проектах. Вот как Константин говорил, вот самая хорошая площадка, рекламируйте и своих подписчиков побольше набирайте своей командой. Вот и все. Все супер, кстати. Спасибо большое. Анна, в том-то и дело, да, что мы не будем как бы... Вот наш проект, мы все прекрасно да, вот как Анна сказала, понимаем, что многие сейчас во всех разных проектах, но находиться в разных проектах, а усилия можно делать не по всем же мы делаем, усилия по приглашению, а только по некоторым, которых нам выгодно. Так вот, King он будет таким проектом, который всегда будет в цене, потому что он не как он один проект, а в нем можно будет рекламировать хоть какой проект, но зарабатывать за счет партнерской программы. И, конечно же, это еще добавит э, дополнительных возможностей, простоты в приглашении именно в Кинг. И заработок будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И матрицы, эти да, и реферальные вознаграждения будут двигаться за счет внешнего этого ресурса. И чем больше этот ресурс денежный будет, тем, соответственно, быстрее будет двигаться матрица. Уже не за счет новых денег, новых людей, которые вот, будут приходить, мы должны пос приглашать. А уже за счет тех денег и тех людей, которые у нас внутри системы. Не за счет денег людей, а за счет уже продуктов, за счет заработка с этих продуктов. И это очень классно. И будем развиваться именно в этом направлении. То есть на данный момент, вот по матрице, мы все сделали, удобства там, ну, какие-то моменты, может, еще остались, чтобы добавить, да, потому что нет предела совершенства, как говорят. Но. Основной упор будет у нас именно на программы далее, на всякие услуги, на там, конструкторы разные. И а, скоро мы еще за, ну, начали, сейчас объявлю вам всем, что мы начали делать а, новый проект, а, который будет очень вообще суперский тоже, и он будет отличаться от всего, что есть. То есть любой человек, абсолютно любой, там, за 200 долларов а, сможет создать а, свой проект уже как а, свой проект, а, свой любой любую какую-то матрицу может там придумать, а, там линейный, ну, какой-то на конструкторе а, вот этого маркетинга, создать абсолютно любой маркетинг, который он, его заинтересует. И плюс к этому там будет возможность продавать также услуги, инфопродукты, то есть электронные вот эти всякие услуги можно будет продавать по любому маркетингу, то есть по, по любому там, хотите добавлять матричные, человек может матрицы не хочет, только линейный какой-то добавил, выставил какие-то свои инфопродукты, и, соответственно, они будут продаваться за счет данной системы, за счет данного сайта, там будет оплата и все остальное. То есть это как будет большой такой серьезный сервис, который очень будет интересен. Ну и, соответственно, в этом сервисе также будет конечно же, реклама King Profit и а, все, кто им будет пользоваться, то есть там может любой человек, который команда. я вот просто видел, знаете, какие вещи, вот где-то недавно, три или четыре месяца назад я заходил в какой-то телеграм чат ну, чтобы парсить оттуда контакты, и оказалось, что в данном чате сидят люди-матричники, которые приглашают в их какой-то проект, на который, в котором даже нет сайта. То есть они а, как-то на листочках или где-то там в Excel, или как они там это все вычисляют, кто когда должен получать что-то. То есть, э, ну, маркетинг на листочках, да, то есть вообще, конечно, это серьезно. Вот такие люди, маленькие какие-то команды или любые люди, они смогут за 200 долларов всего лишь создать себе сайт, он будет сайт, с цифра... их логином, да, с их это доменом, на который заходят люди, то есть там они будут видеть все регистрации, они будут видеть базу, кто, ну, доступ иметь к этому, да, ко всему процессу, вот. И, соответственно, сами будут продвигать, там будут автоматические выплаты по всем этим э, проектам, то есть все это будет работать очень круто. Но это так я вам сказал просто информации, кто Таких людей, конечно, немного, да, которые а, хотят сделать. Ну, то есть это не каждый человек хочет быть админом самостоятельно своего проекта какого-то, но таких людей а, среди вообще общего количества тоже немало.